Влюбленные пугаются, когда любовь становится спокойной. Они начинают чувствовать, что, может быть, любовь исчезает. Когда любовь становится глубже, она становится спокойной. Когда любовь становится скорее, как дружба. И в этом есть собственная красота. Дружба – сливки любви. Сама эссенция – Поэтому путь будет спокойствие. И не тревожьтесь, иначе рано или поздно вы начнете создавать себе трудности. Уму всегда хочется создавать трудности, потому что тогда он сохраняет значительность. Когда трудностей нет, он становится незначительным. Ум точно как полицейский участок. Если в городе тихо и спокойно, полицейским становится не по себе. Никаких ограблений, волнений, убийств. Ничего. Они чувствуют себя ненужными. Когда в жизни царят покой и молчание, уму становится страшно. Потому что если станет действительно спокойно, ума больше не будет. Помните, однажды ум должен исчезнуть. Потому что цель не в нем. Цель в том, чтобы выйти за пределы ума. Помогите друг другу быть в молчании и не препятствуйте тому, чтобы все было спокойно. Если другой чувствует панику, попытайтесь ему помочь.